Приветствую вас на моем канале. С вами Наталья Дурнева. Сейчас хочу записать для вас видеоинструкцию, как я отписываюсь в Инстаграм. Я отписываюсь через приложение Follower Фолловер-ассистент ⁇ Оно на Андроиде, Естественно, скачать его можно с Play Market. Так, проходим в приложение и давайте начнем рассматривать его с самой верхней строчки. Здесь мы видим нашу фотографию, это когда вы уже внесли данные от своего аккаунта Instagram в приложение. Сюда можно занести больше 30 аккаунтов, сейчас у меня занесено около 26, просто добавить аккаунт нажимаем, вносим логин и пароль от аккаунта и добавляем. Сам процесс отписок, что нам нужно сделать, когда мы внесли наши данные, мы нажимаем проверить списки, у нас пошла проверка списков. Приложение работает достаточно быстро, и отписки оно делает тоже очень быстро. Все, оно у нас проверило все наши списки. Мы видим, кто не подписался, кто отписался. Видим, на кого нам нужно подписаться в ответ, если нам это нужно. И видим белый список людей, от которых программа не должна отписываться. Чтобы внести человека в белый список, нам нужно нажать вот на такую звездочку. То есть, вы видите, кнопка «Отписаться» у нас просто исчезает. Далее, что я делаю? Я нажимаю «Отписаться» и выбираю количество для отписки. Я всегда делаю одинаковое количество отписок, что на старых аккаунтах, что на новых аккаунтах. Ну, в принципе, для меня это не так важно, какое количество отписок запускать за раз. Главное, не переборщить в сутки с отписками. Ну и в любом случае, вот если даже ставим 200 человек – он не будет отписывать нас от 200, он отписывает 199. Я не знаю, что за новшество это в приложении, но сейчас он стал отписывать от 199 человек. В общем, давайте покажу вам просто минимальное. Выбирайте оттуда, откуда вам нужно отписаться сверху, снизу, либо из середины. Выбираем отписаться в фоне. И сейчас вы видите, как в верхнем правом углу пошел процесс отписки. То есть мы видим, сколько отписок прошло в час, сколько прошло в день. Я поставила сейчас просто минимальные для того, чтобы показать, как это все происходит. Вот таким образом я отписываюсь. Отписок я делаю тысячу в сутки. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Всем удачи, всем спасибо. С вами была Наталья Дурнева.